Здравствуйте, Елена. Здравствуй, Павел, здравствуйте. Ну, как у вас там жизнь? Мы сейчас живем в Хилтоне. Это вот красивый, который вы скидывали в чат, да? Да, да. Так получилось, что, ну, вот как-то судьба так сложилась, что нас сюда поселили. Кстати, вот эту покажите цепочку. Это Костя Накурный, Кадык Бабуина, кстати. Бабуина, а вот это ребра Анаконда. Да, это нам презентовали в э, Кечо. Э, кстати, вот эти серьки мне подарила моя Кума. У меня уже теперь есть там крестница. Синди, девочка. У нас уже родственники. Вообще, да. Да, у нас уже родственники Я их, кстати, написала уже, что мы еще не вылетели. И они нас ждут тоже в гости. Ну а что, сгоняйте к ним, они вас примут как родных. Да, да, ну это знаешь, это уже будет такой крайний момент. Мы хотим Галапагос. Здесь. А, кстати, Очень. у Саши же вот эта девушка как раз там работала, она все знает. Ну, Саша сегодня к нам приедет, подвезет нам. Подвезет нам сырье. Поздравляю. Какие вообще ощущения после всего пройденного? этапов жизни я скажу сейчас одно что это был самый для меня трудный самый самый такой прорыв мощный самая самое в мухи я не знаю даже как это называть короче я ездила умерла умерла несколько раз пережила вот это все и слава Богу, ты знаешь, слава Богу, я сейчас вижу по себе, что я действительно очистилась. Меня я вас очистила. И, блин, насколько это сейчас чувствуется вообще по вибрации, по своему состоянию, по осознанности. Насколько я сейчас начинаю понимать свои косяки, и оно все сейчас, вы знаешь, как распаковывается. То есть каждый день, каждую минуту я сейчас вижу новые вот открываются для меня новые осознания, моменты, где я себя вот предавала, где я от себя отворачивалась, где я вообще теряла себя. И сейчас для меня самое важное, вот я сейчас хочу быть честной перед самой собой, Все. И когда я буду вот чувствовать вот эту честность, искренность, как ты сегодня сделала? Как расскажи, я сегодня? Да. да, я сегодня вот как призналась в себе, прежде всего, да, мы вчера с Ромой очень долго вечером общались, мы вообще друг другу сейчас очень помогаем, потому что, ну, интеграции проводим уже друг другу. И, наверное, классно, что мы здесь остались все вместе в этом поле. И э, вчера общались с Ромой очень долго, я сейчас поняла для себя очень важное, не сейчас. Необходимо просто вот эту честность сохранить и не потерять ее никогда. Вот это важная перед... штука, да. Это очень важно. Бляхи-мухи. Я всю жизнь обманывала себя. Я всю жизнь обманывала вокруг всех. Хотя я думала, что я все честно поступаю. Но это не так. Это не так. Это была игра. Это была какая-то... Ну, как угодить не... всем, да? как угодить всем да да как быть хорошей для всех как засунуть себя в жопу и ну и скажем так быть удобной для всех окружающих вот так вот круто а как какие ощущения запомнились в процессе айаваски как она лечила самое интересное такое а, у меня лично Аяваска очень меня так скажем так, она меня обманула, наверное, потому что она меня знает, у меня же, знаешь, у меня же как, все должно быть красиво, все же должно быть. Да, да. Вначале по красоте, она мне вначале все по красоте показала, все очень мягко. Я такая вся в цветочках, вся. И то есть я на вторую вас уже шла вот э, расслабленная, на расслабленных булочках я не, не, не, не нервничала, да. Но вторая айоваска уже была пожестче для меня и она мне уже показала реальность более жесткую. Но третья айоваска Третья Яваска это была просто реальность. Я не знаю, как это сказать, ребят, реальность. Она мне не то, что в реальность. Блять, у меня был демон, и у меня его выгнали. Все. Меня поздравляют! Классно. Да. Что И требовалось вот... доказать? А мы думали, что мы такие все прям модные, такие красивые, четкие, да. же да? Не, не, не, не, Паш, я уже все поняла. Я поняла, нет. У меня, знаешь, всегда я что говорю, всегда все красивенько, все должно быть, там ко мне все завернула в эту в цветочками сверху присыпала. Да, да. И вот так у меня всегда в жизни было. Вот так меня, так вот, наверное, меня воспитали, так заложили мои мама, там, тети, дяди, все. Так, так наверное, было заложено. Ну, вот сейчас я поняла, что все эти годы ходы и управляла другая сущность, совершенно не я, и моей жизни тоже. Ну, вот как-то как так. Вот это честно. Есть разница до и после? Да. Да, это, блин, это свобода, это такая свобода, это я сейчас, это идет внутри расширение такое, знаешь, от, от осознания этого ты каждый день вздыхаешь, и вот как будто, вот, Женя сказала, да, И знаешь, ты каждый день вот проживаешь сейчас в этом кайфе, блин, это трэш, это просто класс. Супер, а вот там, опыт же большой, да, психоанализа, психологии вообще как это Если проанализировать вообще разницу между вот, психологией и вот этим. Сейчас я скажу честно, сейчас я назову честно это вот психология, психоанализ, это вот жвачка, которую тебе дали, блядь, вначале она вкусно, ты ее съел, но потом тебе ее приходится жевать постоянно. И вот, блин, ты жуешь, жуешь, уже кайфа никакого, сок выделяется желудочный, но ты не видишь результата никакого, ты просто жуешь свою жизнь. И вот как вот та корова, которая <связывая> да, вот так вот. И mm -hmm. хочу сказать, вот <кх> я же собиралась лететь в Турцию, и в Италии, там был 33 да, когда ты давал а, анонс на Аяваску, mm -hmm. я думаю, там, ну нафиг. Э -э Эквадор, бля, лететь 40 часов, ты, -ты че, я вообще mm -hmm. уже больная, ну, зачем думаю, знаешь? И вот у меня так логика, мой психоанализ так сработал, я стала просматривать Турцию италию там были ретриты и получилось так что в один момент я приняла решение лететь к тебе я ни грамма сейчас не пожалела что моя мой первый ретрит был с тобой и я хочу тебе сказать что паш ты для меня открылся совершенно в другом свете я настолько увидела в тебе заботу о нас насколько ты ну, переживался, переживал, ты спасал нас. Я mm -hmm. умирала. Я видела в только твое лицо, и я понимала, что я еще живу. Паша здесь, я... он меня спасет. Вот. И я хочу сказать, что это круто, я тебе очень благодарна. Очень благодарна за то, что ты меня заставлял, за то, что ты меня э, начал с того, даже что там разум меня, и я встала в грязи ходить, но это были цветочки вообще по сравнению, по сравнению со всем остальным. Да, благодарю за то, что ты и мягко, и жестко, и одновременно по-мудрому по-мужски так показывал мне мои косяки которые я реально не видела в своей жизни вот и все